Приятного просмотра. На ну, чем у нас началась запись? Какие важные моменты? Ты хотел обсудить? Так, поехали! Значит, смотри, что у меня за вопросы. Все включилось. Да. Я вижу все. Я вижу все. Это хорошее название. Так, значит, это есть, это есть, это есть. Это чуть-чуть осталось. Это фигня, это фигня. Это мне. Так, теперь здесь вопрос. А какие точки контроля могут быть на корректности вносимых данных? Это такой сейчас ну, пока разминочные вопросы. Как разминка. Ну, смотри, зайди в монитор. То есть человек заполняет, например, сегодня да вот эту штуку. И монитор mm -hmm. должен соответствовать действительности. Вот эти минус 6 тоже, как бы, проверка такая. Должен. Так. Шла, она же не может минус идти. Если они только своими деньгами там кому-то что-то отдали. Поставщики в минусе. Склад Окей. Склад витрина ноль. Я не запишу, склад витрину, да. но вот здесь конечные остатки, по сути. Ну смотри, я расчетный наличку могу проверить. А как я могу проверить, корректно ли, допустим, абонементы внесли или склад? Ну, через программу. У тебя есть, ну, начальные остатки, есть поступление поставщика, ну, допустим, начальные остатки склада плюс поступление поставщика, минус себестоимость, которая была, ну, с основного склада. Uh -huh. а, ну, на крайняк, ну, то есть ты можешь расчет проверить, да, то есть правильно, или неправильно забитый. И второй момент, ты можешь тупо инвентаризацию провести и посмотреть остатки. Ну, условно, первый, ну, первый метод контроля, у тебя было 200 тысяч, да, там должно остаться, там, допустим, 150 по итогу. Ты пошел и проверил, пересчитал склад. Второй момент, mm -hmm. ты зашел сюда, перепроверил начальные остатки. Здесь то, что действительно было 200 тысяч, смотришь, что остается 150. Смотришь, что в ДДС, что в промежутке было. То есть, сколько там было приходов товара на склад, и сколько было себестоимости товара. Ну и сравниваешь это там с процедурами какими-то, ну своими, с, ну с iClouds. Вот так склады проверяются, абонементы тоже у тебя есть по абонементам приходы, ну, по абонементам. Ты можешь их посмотреть тоже, сколько у тебя приходило и сколько было выполнено работ по абонементам. Ну, короче, сверки по каждому счету, расчетный счет там по выпискам. Так, ладно. Касовая книга. Я сюда могу данные уже заносить? Да, конечно, давно уже, с первого дня. Ну, то есть, условно говоря, да, там, дата, когда мне нужно там внести платеж. Ну, допустим, там, 9 -е, 0, -е, там, 0 -1 да, к примеру. Да. Mm. Yeah. Так. так, кстати, Так, что такое направление? Видишь, он тебе просрочка нарисовал. Я понял, что такое направление? Mm, ну, какая-то категория, мы сюда виши еще не делали. И сотрудник, по-моему, тоже. Ну-ка, на сотрудника нажми. Сотрудник, С... это контрагент. Да? Тут сотрудник это контрагент. Ну да, напиши вверху Кон... сотрудник контрагент. контрагент, вот здесь есть, контрагент. Вот, Не, ну вот, вот видишь, он пустой. Ну, вижу, что пустой, да. Ну, а на самом деле, вот где сотрудник контрагент. Видишь, у нас там менялось. Вот, напиши ну, здесь, здесь Контрагенты, да, здесь просто, да? А, да, там контрагенты удали. Ну, то есть это как бы пустая такая штука, пока. Вот. Не, ну не все, не все Ну, просто наименование. Может, ничего. что не... А, ну, ну ладно. Ну, придумаем и, и добавим, что-нибудь. Да, направление. Так. Смотри, так направление что? можно сделать в этом. Ну, врач, там, например, или еще кто-то. А зачем? А, ну, короче, смотри, можешь убрать. Не нужно, подожди, подожди, стопе, стопе, нужно. Ты же будешь у тебя же будут эти как его? Да, направление точно нужно. Ты же будешь смотреть потом, сколько заработало направление по итогам месяца. Ну то есть вся компания, сколько И сколько направление заработала Но у тебя будут какие-то расходы по направлению в планировании. Но они будут какие у меня расходы? Только на, на выплату зарплаты и на закупку материалов. -hmm. расходы, Ну да, а какие еще? <си Dawn> как <inside> я маркетинг разделю по направлению? Никак. Как Нет, я аренду разделю по направлению? Никак. Нет, если не выделишь направление, то он разделит на три части. Ну, на три. То есть аренда будет делиться на три... Ну, короче, все, которые без направления, автоматом на три делится. <сида> ]Uh, ну, ХЗ. Ну, ХЗ пока. Я пока не понимаю, как <сида> это. Будет, короче. Вот пустую можешь удалить, которая это непонятно А подожди, ты ну-ка нажми, почему там эти у тебя выставились? А, я понял. А, на, ну, напиши. А сама я, я понял. Напиши в заголовке метка а, при добавлении. Все скроется. Да, скрою его. пускай будет. Да, скрыть. Угу, супер. Все, ну, направление. Направление, да, направление тоже скрыть, да? Подожди, а ты ну, точно мне будешь пользоваться? Ну, пока не скрывай. я точно... понимаю, но вот смотри, я, вот, я вот что хочу сделать: вот смотри, направление контрагент. Допустим, да? Э, статья. Аренда клиники. аренда офиса надо убрать вообще. Где ее можно убрать? Когда я Настройки. нахожу ненужную статью, прихожу сюда. Да. И прерасхода. Где? Вот. Аренда офиса, аренда клиники. Вот аренда офиса убираю, так? Да, конечно. И заходи потом в DDS и смотри, они у тебя там. Ну, использовалась или аренда офиса или нет. Ну, то есть она может быть красным. Ну, фильтруй по статьям. Нету. Ну, все тогда нормально. Просто если она использовалась, тебе ее там нужно будет переименовывать ну, на будущее. Так, есть. Теперь, соответственно, сюда захожу. Да? Вот аренда клиники. Так. Ну, типа вот так, да? А, дата чего здесь? А, дата платежа, так? Да. Так. Если я их разбиваю, условно говоря, там, бью на части там, 9-го, там, 16-го, и там 25-го, да? То они у меня вот так вот будут выглядеть, правильно? Три статьи. Ну, <свят> три одинаковые, правильно? Ну, то есть как я планирую оплачивать, так? Uh -huh. Вот, и типа здесь получается. типа вот так да все это я понял это я планирую здесь сейчас могу планировать соответственно сразу же январь февраль потом да сразу да, же здесь ну да, вот по аренде ну по аренде имеется ввиду там запланировал есть платеж там январь февраль март там, запланировал допустим потом там дальше э -э -э, там интернет январь февраль март ну то есть так могу планировать правильно да. или нет да хоть лучше без разницы а потом выстроил по вот этому, по фильтру, по дате отфильтровал, и они у меня по порядку встали, правильно? Ну да. Ну как удобнее в программе, что ты по порядку их напишешь, что в разнобой, что там сначала 2050 год, а потом 2001, ну, и а, вообще пофигу. А, я понял, тут вот смотри, что, да, получается, это вот да. так должно быть, да? да. Видишь, она про тебе написала. Ок. Да, понял, понял, понял. Понял. пора оплачивать да это что значит когда это работает а, диапазон 30 дней допустим от сегодняшнего дня до 30 дней давай сделаем диапазон 7 дней где делается? В настройках и в мониторе тогда у тебя только семь дней будет браться где в мониторе что здесь будет забыть, 7 дней браться, что это такое? Ну вот дебиторка и затраты на 7 дней вперед. Вот это ты имеешь в виду, да? да? да. затрат. Вот это, да? Ага, вот так это будет, да? Ну да, давай да. попробуем, сюда посмотрим, да, потому если что, что назад вернули, да и все, так, ладно. С этим я понял, это я заполняю. Теперь у меня следующий вопрос, знаешь, какой был? Посложнее уже вопрос. Начисление и выдачи зарплаты. Смотри, мы с тобой там хотели сделать это автоматом. Сейчас на первом этапе не обязательно делать автоматом. Мне достаточно, чтобы я куда-то просто заносил данные начислено и потом бы поднимал, сколько на какой остаток. Потому что сейчас я это веду каждый раз в разных таблицах, типа вот так, такого, типа вот. Что-то раз, раз. Что, куда, чего выдали? Когда выдали? Типа вот таких вот вещей, понимаешь, да? Это выручка или что-то такое? что ты там пишешь? Это выдача зарплаты. Это сколько осталось? У тебя вот здесь стоит такая история под названием ЗП. Как она работает? А, Но ну, смотри. У тебя есть сотрудник какой-то, да? Ну. No. И ты ему платишь э, деньги, да, какие-то. No. У него какая-то выручка получается. Ты от этой выручки ему платишь какой-то процент. Правильно. Mm -hmm. Правильно, но я сейчас немножко не об этом. То есть, смотри, вот если здесь нарисовать, да, сбоку. Допустим. Mm -hmm прошла неделя там с 1 по 7 там, января допустим до да, сотруднику там допустим вот такому было начислено там ну допустим подожди, подожди. зарплата подожди. это, это Нет, я подожди. про есть, сейчас да, да без разницы смотри вот допустим э -э -э допустим первый месяц давай вот, возьмем что год 2020 месяц там январь месяц первый Смотри, у меня по, сад, по врачам начисление идет еженедельно. Это вот у них особенность такая, у врачей и у статистов. Еженедельное начисление. Ну, ты им когда-то выдаешь зарплату, ну, допустим, там в конце недели. Да, да в конце недели. Ну, в конце недели будешь видеть, сколько им начислено. Вот ну, допустим, ну, первый месяц, там, год 2020. Ну, давай а. тогда не иди. Ну, смотри, подожди, подожди, подожди, подожди. Так, если я правильно думаю, то тогда здесь еще надо вот так вот сделать. Да, но с неделей, блин. Ну, короче, давай пока погоду, месяц разберемся. Ты, ну, один нет, хрен да? считаешь. Давай с неделями сразу же. Ну, то есть вот здесь, вот, имеется в виду именно по врачам. Потому что у кого не будет, допустим, недель ну, к примеру, да? То есть у нее неделю я не буду учитывать. Будет учитываться Ш... просто месяц. Все, здесь будет пусто. А здесь получается неделя. И по неделям тогда как нужно будет? Либо по цифрам идти, первая, вторая, третья, либо идти по датам, ну, типа там первая, там, 0, 7. Ну вот, типа вот как-то вот тут понять надо, как лучше. Или у тебя своя мысль, если что-то. Короче, без недели давай. недели жопа полная пока. Почему? Надо Но их, их должно быть, ну, допустим, неделя чего месяца, а если половина недели? Пофигу, неделями и все. Ну, то да. есть, я я этих людей учитываю неделями. Короче, давай недели держи в уме. Ну, еще одну штуку простроим хотя бы по месяцам. Вот неделя, вот это ты написал 0-07-1, это вообще ни хера не ну, она может быть типа вот первая неделя. Они же идут по номерам. Первая, вторая, третья, пятая, тридцать пятая неделя. Ну да, согласен. Это... Это так может быть. Или другой есть вариант. Есть другой вариант. Нет, да, смотри. Смотри, да, нет. сейчас посмотрим. Да, я понял, Покажи. понял. Смотри. Дай посмотрим. Да, да я понял, что ты хочешь да, сказать. Я 28 людей. Да, да нет, не понял. Ты я не хочешь закончить? Писать? Ты не хочешь сказать, что. Ты хочешь побольше времени? Хочешь, широк. Да, я тебе скажу. расскажу, подожди, ну давай ты, ну давай. Смотри, год, месяц а, сотрудник, потом а, выручка по нему, которая пришла, вот где начислено, напиши выручка. Ну, похер, давай. Выручка, да. выручка прошла, например, там 50 тысяч по нему, а, какой-то процент ты ему с выручки платишь? Врачу, да. Но там разный расчет, не понимаешь? У меня за одну категорию один процент, за другую категорию другой процент. А что такое категория? Ну, допустим, да, там у эстетиста это применяется. У нее там за все услуги 20 процентов, а за массажи двадцать пять. Так, а у нас категорий вообще таких нету даже, да? Нету таких категорий, оно и не надо так учитывать. Оно примерно получается 20 Ну плюс-минус. Нет, ну а как ты будешь Я... человеку говорить, там типа, вот тебе там 20 тысяч, 000... она говорит, слушай, у меня 22 200 вышло. Нет, у меня, говоришь... же расчеты... у меня же расчеты... Если расчеты... расчет тут хотим сделать в таблице. У меня программа все равно считает. Я же все, все равно на прог... на все учитывается. То есть там правила расчета очень гибкие стоят. Я могу там, ну, выстраивать там всякие схемы. Могу там менять, понижать, там, повышать и так далее самое главное просто держать э, примерный объем ну то есть э, как это сказать долю фото в выручки И все а он не будет все равно плюс-минус там примерно я поэтому предполагаю если мы говорим то сейчас о расчете зарплаты то это могло бы выглядеть вот так допустим ну, сколько выручка по этим по каждому ну, по видам услуг ну хорошо, а администратора, как я себя запишу, там зачем выручка? А, ну там просто будет оклад и все. Ну процент от... Ну вот выручка 50, напиши там процент от выручки. Вот следующий столбик. Ну, ну типа у администраторов будет 0 процентов. Ну от выручки. А просто как... будет какой-то некий оклад. А как с менеджерами быть? А, ну, у менеджера тоже какой-то, ну тоже какой-то алгоритм, ну, должен быть. Смотри, если просто ты говоришь мне, например, типа есть выручка и от нее там как бы по каким-то параметрам, которые мы вообще в ДДС даже не вносим, идет какой-то типа процент, и я такой, чё, ну как бы, ну а как мы это посчитаем-то? Типа откуда мы этот процент возьмем? что на че перемножать непонятно? Так, вот я поэтому и хотел тебе рассказать. Смотри, моя теория выглядит так. Вот если вот это я сейчас пока в сторону вот сюда уберу, то выглядит будет вот таким вот образом сейчас. Начислено. Выплачено. Uh -huh. Остаток. И тогда таким образом я могу что сделать? Вот сюда начислено. Прошла, допустим, неделя. Uh -huh. да, я могу что сделать? равно Начислено там 50 тысяч допустим, да? Прошла еще неделя, там, начислено там 25 тысяч. Да. Да? Выплачено, допустим, по ДДС. Вот сюда важно, что подтягивалась по ДДС. Да, выплачено там тысячи. Остаток там равно, там, это, блин, минус. Вот это. Вот как бы и вся история. Тогда ну да, все я четко. Думал, можно будет э, начислено делать автоматом? Да, я понимаю, что можно делать начислено автоматом. Но, может быть, давай сделаем сейчас пока первичная история. Это начисление здесь э, ручками расставить. Ну, то есть я могу здесь в любом случае посмотреть, да, то есть если вот у меня идет месяц, я могу посмотреть тон-тон-тон, да, как, как, как были начисления. Ну, то есть, если их вот такими суммами бить, то тогда это для меня первая неделя, вторая неделя, третья, четвертая, ну, допустим. Но здесь еще есть один момент ставить справа. Это удерж... удержать. Удержано. Ну, допустим, да. И здесь там НДФЛ, опоздание, еще что-то, ну, то есть, какие-то штуки. Ну вот так вот, если... То есть если начислять руками. Если начислять не руками... Ну это, да, это... то тогда нам нужна категория. Ну либо от выручки какой-то процент брать. Либо, ну как бы вот вводить вот эти категории там продуктов, массаж, там препараты, там еще что-нибудь. Ну короче, потом... и от них процент высчитывать Да, потом смотри, опять же тут возникает такая логика, что не от выручки, а от оказанных услуг, то есть по абонементам, понимаешь, да? Сколько было именно услуг оказано? Да, мы от этого да будем. То есть абоненты заплатили, никто не получает деньги. Ну заплатили, да. заплатили, молодцы. Да, да, Они да, начинают да, получать только когда, ну, ну типа это. Я не знаю, смотри, видишь, у меня программа все считает здесь. И вот если я сюда сейчас зайду, смотри, да. Вот расчет зарплаты, вот я могу расчет за период посмотреть. И прям вот здесь все будет видно четко. И в чем тут плюс еще, да, в том то, что я могу а, вот так вот распечатать специалисту, выдать ему для проверки, то что я так собственно и делаю сейчас. Да, и он mm -hmm. прям смотрит, кто был, когда был, сколько заплатил. Да вот, сколько А у тебя специалисты пресекаются допустим, если врач там, он, ну... Врач, он к направлению врача и статистика, к направлению эстетистов они, ну, статист не может услуги врача оказать. У услуги врача оказать не может. Врач может оказать услуги эстетиста, но это, как правило, делается крайне редко. Ты -тын -тын -тын -тын -тын. Ну, окей, тогда что, услуги делаем? Ну, так делаем, там, по сути, только из ДДС нужно будет потянуть сумму, да и все. Вот влево. Ну, есть, влево. Получается что? вот эти две вещи, да. Вот, вот эти две вещи получается, это руками, да, заносится? Знаешь, да. Ты выбираешь начислено, держишь направление и сотрудник. Сейчас, давай каким цветом там, шибаням? Каким? Вернем, а это все, да. но ну, тебе это все для заполнения, ну смысла тебе. Почему? Вот ну, начислено, за... вот месяц направление выбираешь, сотрудника выбираешь. Все, он а -а -а. тебе автоматом делает, сколько выплачено по ДДС? А у него окладов нету, да, получается? Да, ну, это вот к начислению же все относится. У кого-то оклады, у кого-то еще что-то. А, я понял, ну лады, добра. Ну, то есть я, я имею в виду, давай это как бы поставим в таком порядке сейчас, а к автомату подойдем там чуть позже, когда все остальное сделаем. Ну, то есть это как бы не самая важная задача. А тут автоматом что то выплачено, ПДД сделать и все. Ну, имею, я имею в виду про начисления, чтобы брать из ДДС, там еще откуда-то вот эти вот все вещи. Ну да, да, я понял. Потом это сделаем. Начислено, удержано, направление, сотрудник, выплачен на остаток. Да. Теперь смотрите, теперь такой момент, смотри, вот если мы сюда заходим, да, угу. то есть, что мы здесь видим? ну вот допустим до да, манзура и шанова дата начисления ну то есть дата совершения платежа вот, там, так такого-то числа дата начисления такого-то числа как это будет отражаться вот тут вот вот здесь выплачено по ддс за какой период как он это будет понимать будет по месяцу начисления да да да да, да. Есть что, если хочешь по неделям, там тебе видишь, надо неделя начисления еще делать. Хотя подать начисления можно тоже неделю в принципе освобождать. Короче, по неделям подумай еще раз, нужны ли они тебе. Да, нужны. Ну, с этими, с, со специалистами так удобнее работать недельными циклами. С администраторами, с менеджерами и так далее, там меся, месячные, а вот именно со специалистами недельные. Ну, тут нормально работать через вот через равно, То есть, вот, через вот такой вот список. Тон, тон, тон, тон, все вообще отлично, сразу же все видно. Так, все, окей, с этим решили. Так, но ну я тебе только ПДДС тогда делаю, он будет месяц, год и сотрудника выявлять угу. и сумму подставлять угу. по начислению угу. я данные могу уже сюда заносить да да да угу. вот еще такой момент как учитывать расход и результат по instagram смотри вот если вот здесь у нас маркетинг да то есть здесь мы видим там канал лида Откуда поступила бюджет, да, на него затраченный? Так, затраченный бюджет, это как? Как это понять? Второго числа третье числа Но ты будешь им платить? Ну, то есть в ДДС на находить заработную плату, которая уже выплачена? <fís��. bölged> <tôSpotic> а, да, да, да, да, да, да. Вот, voilà, только у тебя заработная плата администрации, заработная плата медицина, заработная плата подрядчики. Ну вот как вот здесь быть, Это мы так сделали, я могу это все э, слить в одно, просто заработная плата ну, и, да, да. и учитывать просто по по вот этим делам, которые просто. в настройках учитывают. По, ну, по фамилии сотрудника, да. Ну да, вот да, да, да, да. Видишь, да? Да, вот. я знаешь, какой сделал, 84-ю. А вот подрядчики тоже заработная плата получается у них правильно подрядчики можешь оставить вот но самое главное по врачам который выдаешь врачи администраторы правильно нет просто заработная плата вот у тебя будет и все вот так подрядчики пускай остается подрядчики это же сторонние да, без ну без специально без указания специалистов не, ну я вот сейчас говорю про подрядчиков, про конкретно про бухгалтера, про юриста и про программиста. Пока что там да, а, появится, допустим, да. а? Появится, а, допустим, вот мы с тобой, допустим, там договоримся, появится какой-нибудь там человек, ну, да, там, и он, будет, он будет подрядчиком, будет зарплата подрядчика ну, там, по управленке, допустим. Ну, ты можешь его как сотрудника занести, да и все. Ну, то есть вот эти, ну, то есть я тебя сейчас что спрашиваю на, на техническом языке, да, там, а, ну, типа, вот эта заработная плата будет отображаться в, ну, вот в нашей штуке ЗП. То есть я uh -huh. буду искать ее в ДДС. Вот, если ты хочешь кого-то, ну, планировать в ЗП вот в этой, то тебе нужно uh -huh. выдавать заработную плату просто без всего. Ну, просто это как метка там будет внутри. Понимаешь? А, смотри, вот здесь вот смотри, вот тут сотрудник, а тут менеджер. А она точно так же будет искать, или надо отсюда дублировать сотрудника сюда? А, По-моему, в ДДС он должен брать всех. Ну, в ДДС то он берет всех, да, вот этих. Подожди, вот смотри. Если ты говоришь, что мне нужно, да, подрядчиков слить вот сюда, в этот список в единый, чтобы они были сотрудниками. Тогда получается и менеджеров даже тоже поставить в один единый список, Не, они, они так и так идут. То есть у тебя вот эти менеджеры Карина и как Карина, Рената и там они у тебя и так идут уже как сотрудники все в этом. Но они же в разных списках находятся. Ну еще в ЗБ они как бы в едином списке. Ну тогда и подрядчиков можно туда добавить также в единый список. Ну можно, да. Ну давай тогда добавим. Я их посередине сделал. Ну ладно, хорошо. А тут две узкие полоски, ничего? Так надо? А, вот. Все понял. И тогда получается, здесь нужно сделать вот так, да? Так, где у меня статьи зарплаты? Вот, заработная плата, да? Заработная плата подрядчиком тоже хочешь убрать. Объединить. Ну, я им, по сути, плачу зарплату. Я им получу ежемесячно, понимаешь, они у меня выполняют работу, а они у меня как эти. Ну, то есть мне тоже с ними нужно рассчитываться. Угу. Или что, или что -то... Почему все нормально? А? Ну, то есть это тоже убирается, правильно? Заработная плата и все. да и в здесь главное ее тоже отобразить так а... подожди, я думаю ну это нам нужно для чего потому что я такие вещи буду учитывать в ну, то есть, чтобы они вот все корректно вот здесь про, про проставлялись правильно правильно поэтому я их отсюда и буду учитывать если я оставлю заработок плату подрядчики они у меня в этой зп не будут попадаться правильно ну да что-то не выплатил ну, Да, тогда вот так вот это будет вот это вот так а здесь тогда нужно сделать вот таким вот образом а ты уже все поменял да не, ну я не все, я подрядчиков не поменял, тебе подрядчиков на фильтрануть. Ну все, вот так тогда получается. Угу. Хорошо. Хорошо, это сделали. Так, это я сейчас буду сделать здесь. Угу. супер так это есть дальше как учитывать расход и результат по инстаграм вот у меня вопрос смотри маркетинг то есть у меня получается что я делаю да то есть вот забиваю там 2 числа к примеру 2 числа у меня было потрачено там на этот бюджет ну, бюджет на работу по вот этому тегу да там столько-то денег и там принесло это там столько-то лидов да там столько-то пришло столько-то там такая-то выручка да там хорошо-то набирается Сейчас мы будем делать рекламу в Инстаграм. реклама в Инстаграм. А, ну подожди. То, точно так же. А какие проблемы-то? Бюджет затраченный. Ледов там не, ну как бы они там будут, не будут. Составишь. Да. Все, вопрос снимается. Все нормально. Вот это мне очень нравится. Знаешь, это когда я ничего не делал, а вопрос нет. Ну да. Я так, так все. Так, это есть. Вот здесь написать надо. Обычно. Ёпта. Я даже не понял, что ты сделал, ладно, я просто... ты пох... да. Короче, я, Ну ладно. Для Короче, в запихе я оставлю, что тебе в ДДС, ну, выплачено в ДДС будет автоматом считаться, и остаток будет автоматом считаться. Тебе нужно начислено только делать. И, угу. Ну и в ДДС, естественно, когда ты зарплату выдаешь, отмечать, ну, кому ты выдал зарплату. Угу. Угу. есть контакт теперь дальше так пф это что? можно заполнять уже или нет а, Ну, план факт да а, заполняй я там что-то даже сделал и ну что она ищет сумма факты отклонения она автоматом считает попробуй подзаполнять. заполнять угу. ну то есть я сюда переношу финмодель условно говоря там статья поступления. Причем у меня поступления какие здесь будут по ДДС? Поступление от клиентов просто, правильно? Ну Вот и все. То есть я тут не уч... То есть это ДДС. Поступление от клиента. Поступление от клиентов. Неважно. Это абонемент, не абонемент. То есть я планирую ДДС здесь. Правильно? Вот здесь, в планфакте. Или что я здесь планирую? Или я планирую оказание услуг? Нет, у тебя тут план-факт, это, ну, типа, статьи затратные. А доходных здесь нету статьи? Доходные мы же немножко по-другому будем планировать, там, по чекам, там, по еще какому нибудь темам. А, то есть доход я здесь не планирую, только затраты. Да, ну, в принципе, оплату от клиента можешь запланировать. Посмотреть, сколько у тебя пришло, сколько ты планировал, сколько у тебя пришло по факту именно по ДДС. Имеется в виду Да, но механизм такой. Короче, здесь все статьи, приходные расходы мне неважно. Ты, в принципе, можешь ее тыкнуть и написать сумма план. Да, все, я понял тебя. А я тебе ее сделаю сделаю. Будем определенность эти планировать, так скажем. Так, это есть, это сделано теперь дальше что у меня возникает еще по вопросам ага. смотри вот у меня возникает план да? <связь> это по новым клиентам это по постоянным клиентам значит что я планирую я планирую здесь вот такое поступление лидов ну там звонки тудым-сюдым квалификации предоплаты, визиты выручка да да то есть мне нужно чтобы человек звонил чтобы он звонил по определенному алгоритму и рассчитываю что это будет на входящий трафик будет давать определенный результат да? Соответственно, здесь точно так же. Здесь точно так же, чтобы человек звонил по определенному алгоритму, и будет это давать определенный результат. Здесь и здесь. Теперь вопрос у меня: как мне поставить систему мотивации? Мы тогда с тобой ее так четко разобрали. Вот по постоянным клиентам. Сейчас, мне кажется, надо ее еще раз пересмотреть и посмотреть, как можно выстроить систему мотивации таким образом, чтобы на что я хочу, что я хочу, чтобы человек делал. Чтобы он делал количество звонков. Uh -huh. чтобы он делал их ну, по скрипту, uh -huh. чтобы он там ну, без народа ну, там приходил вовремя, uh -huh. работал в CRM, ну по определенному алгоритму и чтобы у него приходили клиенты чтобы он принес выручку так вот смотри вот это вот все вот это вот вот это я думаю что это окладная часть вот это я думаю что это премиальная часть как это можно теперь распланировать оклад так, у меня и ну то есть смотри давай я тебя спрошу вот допустим клиент выручки принес ой, этот менеджер принес выручки допустим там 100 000. Uh -huh. вот ты ему сейчас как платишь ну ты сотку принес ты ему процент просто отдаешь, плюс оклад какой-то у нее или нет Нет, у него сейчас есть некий план а, то есть у меня сейчас разделяется вот оплата здесь расчет и расчет вот здесь uh -huh. расчет здесь а, то есть у менеджера есть план допустим там это 800 тысяч uh -huh. да? а вот он должен выполнить для того чтобы получить премиальный минимум 50 процентов то есть там, 400 и тогда он получает определенную премию там сколько у меня получается ну там сколько-то процентов да, там допустим один процент вот если выполнять здесь то два процента дата если перевыполняет то там три процента да, но ну, вот, туда-сюда то же самое есть по количеству клиентов да, у него должно прийти там 40 клиентов Минимум 20, да, то есть, ну, там, максимум там, 60 условно. И то же самое здесь, да, там ставка идет. Там, 300 рублей за клиент. А разбирали, по-моему, с тобой мотивацию новых. Нет, нет, это не разбирали. Мы с тобой разбирали вот этих постоянных. То, что здесь э, заточено на общую выручку, так скажем. То, что есть определенная сумма костов обязательных, да, там в полтора миллиона. И при выполнении валовой прибыли на полтора получает процент это вот отсюда то было да но сейчас добавились еще новые клиенты. и вот как вот здесь мне сейчас поставить тем мотивации на следующий квартал на наш на наш боевой квартал январь февраль и март угу. так но ну смотри получается у них есть какой-то оклад им нужно звонить сколько-то звонков до да, в день Uh -huh. А у них ну, звонки, они, допустим, ну, заявки при, ну, пришли, они всех обзвонили, да, например. Uh -huh. То есть им полностью нас, ну, типа, 100% обзванивать по какому-то скрипту. Uh -huh. Ну, типа, сделать какой-то коэффициент, например. Ну, вот у них есть оклад плюс процент, да, например, uh -huh. ну, с, с выручки. И все, если они скрипт на 100% делают, то, ну, умножается на 1. Если на 90, тогда на 0,9. Вообще вся зарплата. И то же самое по количеству звонков. Uh -huh. вот А приходили вовремя, ну, штраф просто там, допустим, если они опоздали, то, ну, штрафовать их, да и все. Ну, я вот так вот думал, смотри, что вот здесь вот штраф, да, здесь штраф, да, там, за, ну, тут в основном работа с задачами, там, да, и так далее, с корректным ее выполнением. Вот здесь я думал, да, там привязать, допустим, вот тут вот. 10 тысяч. И вот тут 10 да? тысяч. Вот. Такие были мысли сейчас дальше поясню. вот а Окладная часть сейчас 40. Да? Угу. Думал делать так. А, думал разбить ее, чтобы вот была несгораемая цифра. Вот столько. Это по количеству отработанных дней. Да? Количество дней. Это вот столько. И далее здесь вот это, то есть делаешь по звонкам, да, там, у тебя там десяточка, делаешь 100%, у тебя единичка, да, там, делаешь там 0,9, ну, там, ну, коэффициент, короче, здесь. Делаешь 0,5, ну, там, не знаю, там, сколько, не 0,5, конечно же, ну, то есть делаешь какой-то процент, ну, не знаю, там, 0,7, ну, там, норматив, допустим, смотри, да, там, это, 4, это 40, ну, сейчас, точнее, 50 смен будет, да, в, неделю, в месяц 15, это значит, что должно быть, э, типа, вот столько звонков, да, должно быть сделано за месяц, за рабочий, типа, максимум можно еще сделать, это равно вот это умножить на вот это, да, типа, вот столько, и это получается при таких же количества дней, это равно... Вот это разделенное на вот это. Типа по 35. Да, то есть тогда здесь, ну, там теряешь зарплату. А делаешь... Ну, смотри, не, да, можно, можно, смотри, вот эти коэффициенты вообще на все умножать. Допустим, он получил там, допустим, 40 плюс там, например, процентами двадцатку mm -hmm. Ты ему говоришь, смотри, ну, звонков мало делал и скрипт не полностью выполнял. Вот у тебя два коэффициента по 0,9. Ну, то есть 80 умножается на 0,9 и умножается еще на 0,9. Если он все четко выполнял, ну, тогда на единичку, тогда он 100% получит. Ну, чтобы вот этот коэффициент на всю зарплату его, ну, чтобы он скрипт прям, ну, на 100% выполнял, да и все. Кстати, вот у тебя зарплата есть, как бы, там, типа, 40 плюс процент. Вот, как только ты, ну, скрипт не выполняешь или звонки не выполняешь, все, ну, как бы, там... Мы вычисляем, на сколько процентов ты скрипт не выполнил и сколько ты звонки не дожал. Ну, допустим, ему там тысяча звонков стоит, а он сделал 500 звонков. чувак, у тебя вся зарплата умножается на 0,5. По скрипту еще уложино, да, там на 70% процентов выполнил. На 0,5 и эти 0,5 еще на 0,7 умножается. Ну, чтобы он прям жестко так понимал, что надо выполнять правила. Это же новое, это же твои заявки, по сути, за которые ты платишь. Вот, а, ну, это будет понятно, это я вот тебе, ну по сути я тебе объяснил в два хода, да, например. А, и чем проще вот это объяснение для менеджера, тем оно лучше. Mm -hmm. Ну типа у тебя есть ракет, оклад там, допустим, процентом такой-то, например. Все, тебе нужно выполнять скрипты, тебе нужно количество звонков выполнять. А, ну, процент скрипта а, вот такой, а количество звонков вот а такое. Ну как бы потом мы смотрим, сколько процентов ты выполнил скрипт, и сколько ты процентов выполнил звонков. Этот, ну, коэффициент у тебя получится, который домножаться будет на твою зарплату и на твой процент. Uh -huh. Вот и все. А, а здесь то же самое, да, ставить, как и было. То есть, ну, мы там делали. Точно, но мы, по-моему, прикольно что-то с тобой продумали. Ну, там было вот так, вот. вот, он так вот было, да. То есть раскинуто, раскидано. А, у, у них был некий оклад, да, все, я вспомнил. Да, если есть оклад, то ой, ну, то есть не оклад, а это план. Минимальный mm -hmm. план, и они ни хрена не получают. Ну, типа, компания не зарабатывает, ребята, поэтому вам просто тупо оклад. Да, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Все, как только вы перебиваете этот план, то все начинаем зарабатывать. Mm -hmm. Вот и все. Им, ну, как бы это тоже легко объяснить. Главное, чтобы менеджеру было понятно, то ты как бы там сложную мотивацию придумаешь, которая будет понятна только тебе. Менеджерам придешь объяснять, ну, я не знаю, там, три дня потратишь, они так и не поймут, что они за что получают. А так они должны четко знать, что, ну, как бы, блин, ну да, надо плана купить, и потом начнем зарабатывать. А эти, допустим, если мы будем хреново скрипт выполнять и хреново, ну, не все звонки делать, то это будет коэффициент понижающий нам. Вот и все. У -у -у. Причем он будет канать на всю зарплату, а не только на 10 тысяч. Это условно не продали там, например, какому-то залетному, да, там, новому клиенту. И сидят, а, ну типа у них все нормально, мы звонить не будем, ну что мы там пятерку типа ну, потеряем, да и насрать мне. А им uh -huh. сказать, чуваки, ну смотрите, ну как бы если вы сделаете там половину звонков, вы и от этого клиента половину, ну как бы потеряете. Ничего личного как бы. Ну чтобы они в сезон тоже, ну, херачили. Вот и все, ну как бы ложится у тебя, ну как бы просто же в объяснении, uh -huh. и, ну... Типа, uh -huh. а, а если будете переходить не вовремя, ну ребята, извините, штраф там 500 рублей как бы там. Ну, угу. какой то например, на час опоздали там, ну, до часа там, я не знаю, там, 500 рублей или, ну, или до полу. Ну, короче, прям придумать, если на целый день там, то там, я не знаю, не вышли там штраф, ну, я не знаю, 2 рубля, например, там, что-нибудь такое. Угу. Ну, тогда они, ну, как бы в минус уходят, что, ну, блин, нам нужны люди, которые будут обрабатывать заявки. Ну, то есть ты, как бы, по-человечески объясняешь, говоришь, я в рекламу, ну, вливаю деньги, мне надо, чтобы человек пришел и эти, ну, заявки начал обрабатывать полностью. Потому что uh -huh. мне заявки если вы опаздываете, ну, блин, кто-то звонит в этот период, да, там, а никого нету, да, условно, ну, то есть трафик не uh -huh. обрабатывается. По сути, я ну, в унитаз сливаю бюджет э, рекламный, uh -huh. я хоть как-то компенсирую за счет ваших штрафов. А если, извини меня, ты там на целый день не вышел, но я тебе штрафану больше, чем у тебя там, ну, условно, за выход я тебе плачу, потому uh -huh. что, ну, ни хрена себе у меня там за день будет сливаться. Uh -huh. но вот ну как бы они ну понятно ну как бы они скажут ну да адекватно понятно и ну, и все и поехали работать mm -hmm. вот и бы бу и будет максимум постоянно напоминать, слушайте там ребята у вас там там тысяча звонков вы сделали там только 30 процентов ну типа но ну, от количества да там ваш там выполнение скрипта в этом месяце у вас там допустим там не знаю, 90 процентов mm -hmm. Можете на 100, как бы, ваша зарплата на 100% умножится. И все, они понимают, там, если что, они докапываются, почему, там, типа, 0,9, а не 100. Ты говоришь, ну, mm -hmm. вот, чувак, не здоровался там, вот, ты не сказал, вот, там, ну, как бы, не было, там, того-то, того-то. Mm -hmm. Вот и все. Как бы супер суперсложно, я просто, знаешь, я поддавался вот этой штуке, там, супер суперсложной мотивации, вот эти делал. но типа, они прикольные, типа, о, вообще круто, да, там. Uh, но они непонятны вообще менеджеру uh -huh. либо жесткую систему строить там ну которая я не знаю будет дороже чем все всей зарплаты каждый чих там прописан но это тоже прикольно и здорово все но на данном этапе чем понятнее тем лучше сто процентов но если они будут звонить 100 процентов выполнять и будут скрипт выполнять сто процентов ну скорее всего они же заработают капуста ну такой же посыл Uh -huh. ты говоришь, тут я на вашей стороне, ну, нам нужно больше денег от новых заявок, потому что я в рекламу там вкладываю. Uh -huh. Они скажут, ну да, логично, если мы не будем звонки делать и будем там в трубку как-то хрен нести, то, скорее всего, продаж не будет, то есть uh -huh. ты ну, как бы, а в этом помощник ваш, ну, вот это будем оцифровывать и выводить в статистике. Будет чат, где Максим будет эту там на, на ежедневной или на еженедельной основе закидывать. Угу. Вот и все. Все, ладно, понял тебя. Это сложно, но сколько ты им будешь? Прикинь, новый менеджер пришел, да, ты только первому объяснил, а новый приходит, тебе ему нужно объяснять. Для них чем проще, тем лучше, чтобы они начали херать. Ну, то есть, если бы ты, ну, я вот пришел, я менеджер, ты мне говоришь, смотри, нужно выполнять там скрипт 100% и звонки процентов Вот, аклад 40, там, бонусная часть, там, я не знаю, там, 2% условно. Я mm -hmm. говорю, окей, а если не буду выполнять, скажи, ну, это понижающий коэффициент, э, там, Максим высчитает процент, на который ты, не до, ну, не, звонков не доделал, и высчитает mm -hmm. процент, как ты скрипт не договорил, и, и вот на эти два коэффициента твоя зарплата что это понижающий коэффициент будет. Я такой, о, блин, надо не только продавать, но и скрипт выполнять, и количество звонков выполнять, и все, начинаю выполнять. Mm -hmm. Mm -hmm. так, ну смотри, хорошо, тогда получается, Логично что сейчас... Логично. Что сейчас тогда надо доделать? Вот это, вот это прописать. Ну, а, уже все, что было. 30 точнее, это презентовать так. Угу. Вот это. Вот это. Так, далее. Лист качество работы внедрить. Начал его составлять. Угу. Ну, составлю потом, покажу. То есть вот будет качество. 30. Это, 30. Вот количество. Да. Так, угу. дальше. Где это у меня? Так, дальше. Вот это у нас понедельник. Так, начать вот это. Угу. Хорошо, так, здесь на что? Это сейчас так, на У. Что, уже сделали, правильно же, готово? Ну, там еще смотрели по. Ну, по сути, да, я тебе планирование просто еще не показал, как там будет попадать в прибыль. Но в принципе, да. и сейчас э, зарплата, план факт э, и ну, вот в прибыль, чтобы планировать, ну, плановые платежи попадали, которые еще не заплачены можно до готового. ТЗ готова в принципе, там нужно это херачить ее, да и все. Значит, ответственность на заполнение это... данных. В принципе, у тебя тоже Максим все заполняет сейчас. Да, я сейчас пойду проверять, потому что заполняется некорректно. Буду сейчас вот с ним заполнять это. А, так, определить финмодель тз на учет данных. Финмодель модели тз. На учет данных. Это что такое? Тоже готово же. Да. Нет, ТЗ все готовы сейчас, нужно сделать. Вот открою, в УУ получается. Там, ну, у нас же есть ТЗХ, то есть нам получается, получается сейчас по зарплате нужно, вот эту сейчас мы с тобой согласовали. Mm -hmm. План факт, статьям тоже я там сделал, что он в ДДС берется. С планированием общие mm -hmm. расходы. Ну, общие и налоги, да, мы прямые mm -hmm. не будем брать. Авторасчет mm -hmm. ЗП сотрудникам. Mm -hmm. Вот. И. Учет начисления ЗП это есть ЗП сотрудникам. Это одно и то же, в принципе, было. Угу. Так, хорошо. дальше вот это нужно доделать, правильно? Доставить уже. Так, это раз. Дальше. Так, это готово. Уделяем зеленым светом. Так, Так, это в процессе. Так. На заполнение данных инструкции видео и текст. Я, короче, это сделаю. Ты ее проверишь тогда потом. стал так... сделал, а? а? сделал, имеешь в виду. Еще раз. И, ну, из текста инструкцию сделал. Или ты имеешь в виду ЗП на план факт? Что вот я я виду, видео Типа, вот, типа да типа вот сюда сделать вот сюда это так заполняется это так заполняется то есть вот это mm -hmm. вот. я думаю мы Создать. по все также видео запишем да и все mm -hmm. а ты текстом там, там прописал то есть мы по тексту пробежимся и по самой таблице mm -hmm. так тут все ну все тогда поехал я работать самое да, главное честно. из этого бюджет бюджет получается еще самое главное доделать и по отделу продаж мы сейчас систему контроль качества внедрить, да. а, а, МКК внедрить, чтобы она начала их слушать. И здесь, кстати, пока и пока только здесь, пока только тут, там дальше в январе дать им инструменты и начать. Вот смотри, я вот вижу сейчас свой функционал таким образом. Я вчера пересмотрел. То есть okay. вот у меня четыре самых важных, так скажем, таких вот вещей, которые выглядят так, да, то есть по понедельникам собрание делать, проводить, да, то есть какие статистики, какие еще, какие варианты, да, то есть как там какое качество звонков, какое количество звонков, ну то есть прям вот каждый понедельник, да, каждый день корректность данных в у и сверка с планом, то есть это весь январь нужно смотреть, то есть смотреть, да. так заполнил корректно, корректно заполнил, так а здесь что, а здесь что, так а здесь почему так Ошибки поправили и сверяю с планом. Ага, план был такой, факт такой, что делаем дальше. Платежи, да. перевести на, на два дня в неделю, платежи, строго по бюджету. То есть бюджет, который сейчас запланирован. И каждый день корректность, ну это у меня другая, это своя кухня внутренняя, корректность расчета клиентов админом. А, ну и дополнительные такие, как слушать звонки самому все-таки, считать ЗП, размещать посты в Инст. Это вот взял на себя опять эту задачу, Потому что тут хочу прощупать, по чуть по-другому зайти. Агентство, блин, херня. Просто 50 тысяч заплатил бы, ничего не получил по итогу. Вот. Ну все, вот так вот это вижу. Да, еще Одна зайдем. Да, важно под... не у меня на январь месяц это. Че? Серка с, кон с контрагентами. А, ну ты ж с поставщиками, да? Да. Это Но прям на... важное, это на... прям нужно сделать. Я это понял. готово, кстати. Заучим. Готово. Ёку то поставили. Ха-ха. Ха-ха. Как там этот гейд? Хо-хо-хо. Это, смотри, давай еще это минуты две-три по учету пройдемся. Давай. Uh, зайди в этот uh, uh, uh, uh. Mm -hmm. да давай смотри uh, зайдем то что но ну, последнее видео было где мы там накидывали у нас сейчас uh, маркетинг сзади в него появились маркетинг продажи и услуги mm -hmm. вот здесь мы уже mm -hmm. начали вести uh, ну по дате совершения платежа канал количество затраченный бюджет uh, факт состоящихся визитов выручка это Максим у тебя уже ведет, да, получается. Дальше, mm -hmm. ну, то есть мы уже составили просто, ну, знаешь, мы тогда просто там что-то накидали, да, там непонятно. Сейчас уже у нас это ведется, Максим заполняет. Ты его хочешь ä, перепроверять, получается, там, ну, каждый день, да, чтобы он все четко заполнял. Дальше по продажам. Mm -hmm. Да, я просто как презентую, если что-то добавляет, да, там. По продажам mm -hmm. это у нас разбивка, там новый, новый клиент, там постоянный клиент, кто менеджер, сколько приняли лидов, сколько записей, сколько визитов совершено, какая выручка и сколько ушло в отказ. То есть мы сейчас собираем mm -hmm. некую такую статистику, чтобы потом видеть, сколько у нас там в базе сейчас, ну там типа клиентов, которые вот-вот придут, да например, ну которые еще не отказались. Вот, и конверсии там и сколько у нас там типа отказывается сколько у нас там срывается записи ну и такую некую воронку будем простраивать вот и mm -hmm. еще один, по услугам да у нас есть еще метрику одну добавляем по услугам то что у нас есть по направлениям да там врач и статист либо продажи какой сотрудник у нас был сколько у нас там типа количество пришедших новых количество пришедших постоянных клиентов, какая по ним выручка и какая выручка по постоянным клиентам. Еще себестоимость сюда хотим впихнуть по ним. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И, и еще мы делаем с тобой план факт. Зайди в план факт в пдропфэ. Вот. Мы здесь хотим расписывать общие расходы, да, там типа услуги вот расчетного банка, да, сколько мы планируем, допустим, в декабре по нему потратить, сколько по факту потратилось, это у нас будет браться с ДДС. И мы будем, ну, такое некое отклонение по этому всему делу увидеть. То есть мы будем планировать, да, там, вот как финмодели планировали, например. Ну, типа, там, на услуги банка мы тратим, типа, пятерку. А бах, у нас там в декабре уже, там, типа, 12 косарей потратилось. Mm -hmm. Вот, это мы mm -hmm. тоже будем повторить. Плюсом мы сейчас делаем а, заработную плату. Ну, в начале видео, мы, получается, зайди в запаху. Ну, рассуждали, да, уже по ней. Все-таки начислено, ты будешь сам сюда, впи ну, как бы впихивать по этой. Удержано. О, кстати, видишь выплаты по ДДС, встали? Видишь, uh -huh. Аруджива, а, Дженет. Как uh все-таки -huh. все имена, ты с Италии их там всех... к себе. Лейла Росс. Да, uh -huh. у тебя? Ты с, с Италии, uh -huh. да, их там всех свербаешь. Uh -huh. uh -huh. Так, вот, видишь, уже встала, да, получается. Я буду остаток писать начислено, минус удержано и минус выплачено по ДДС. И встанет остаток, по сути. Тоже ну, новый инструмент. И э, ты сейчас разбираешься еще по складам, да, по своим, э, зайди в склады. Э, чтобы да, могли... тут у меня осталось до разобраться. Осталось с абонементами, до разобраться, и все. Ага, и то есть мы увидим по сути по абонементам, по складам, какие у нас начальные остатки были, ну, по ДДС будем там что-то платить и отгружать на склад, и будем видеть, сколько мы какому поставщику должны или какой поставщик нам должен. А в мониторе у нас будет mm -hmm. просто там, типа склад и общий счет поставщики, которые, если что, мы ну, при желании сможем вот здесь разбивать, сколько мы кому должны денег. Если поставщик к нам обратится, мы mm -hmm. скажем, ну вот смотри же, да, там, вот ты нам отгрузил, вот мы тебе передали, вот, ну вот, вот мы тебе оплатили там с расчетного счета, вот, в принципе, столько-то осталось. Ну, то есть это будет тоже быстро проводиться. Ну и тебе это дает преимущество. Зайди mm -hmm. сейчас в монитор, ты, ну, получается, знаешь, сколько у тебя на складах лежит, сколько ты поставщикам должен. Угу. Сейчас поставщикам ты должен... 560. Вот это откуда, вот это, вот это откуда стала затрат стала сто восемьдесят это откуда подтягивается? Это, это с бюджета, я там а, программирую еще одну штуку. А, вот, видишь, налог на прибыль и реклама. Реклама это общий расход, а налог это налог. И зайди в прибыль. Вот, это еще наша часть ТЗ. Видишь, там внизу 37-38 строчка появилась, налоги с планирования и общие затраты планирования Я хочу, чтобы сюда, подсо... ну, типа, там компания заработала, там, я не знаю, 500 тысяч, но мы налогов запланировали на этот месяц, ну, на чис... ну как бы, типа, заплатить mm -hmm. и заплатить более общих затрат, да, там, такое-то количество, значит, мы не 500 заработали, а, допустим, там, 500 минус 150 наш реальный, ну, как бы, заработок, вот, но это мы mm -hmm. просто проговаривали с тобой тоже в тз да? Вот, ну и mm -hmm. следующий наш план, получается, долбасить по маркетингу, продажам и отчетности, да, чтобы это перед носом было у менеджеров, да, что они там ложают или не ложают. Мы, ну, mm -hmm. разбираемся с мотивацией, чтобы у нас там было все чики-пуки, вот, и наш план, по сути, вывести, вот, чтобы чистая прибыль была миллион рублей. Все, ничего не забыл, да? Ничего не забыл, только, только чуть неправильно указал. Наш план, вот он. Январь, феврал и март. Да, очень красивые цифры. <свят> вот, ну да, круто. но мы для отчетности получается. Ну, что мы делаем? Мы, получается, и в продаже долбим, и в маркетинг, и в отчетность, чтобы потом, когда что-то произошло, мы точно могли определить, сколько мы заработали. Вот, точно посмотреть, да, повлиял да. там, например, скрипт или какие-нибудь акции по маркетингу. Да. Вот. И что мотивация, ну, и денежные потоки то, что у нас нормально. Ну, допустим, врачи заработали, им выплатили. Там менеджеры mm -hmm. заработали, выплатили, чтобы у нас, ну, как бы, не было застоев в деньгах, чтобы. Ну, это как система распределения четко работала. Да. Mm -hmm. Вот такой план. Ну, слушай, я тобой горжусь, ты единственный из группы, кто это нормально работает. Один на 18. Вот, в общем, ты как бы красавчик, в общем. Видишь, как тебе повезло. Ты доволен вообще но да ну мы по сути сейчас сделаем крутую схему, ну, схему плюс мы прорабатываем ну, функционал твой проработали да то есть ты сейчас по-свободнее стал тебе на все это дело хватает и плюсом и мы гипотезы да там сработают они не сработают ну конечно хочется чтобы они сработали и мы mm -hmm. это все нормально в отчете по прибылей mm -hmm. Вот, то есть у нас такой железобетонный фундамент. В принципе, если получится, то можно, в принципе, эту систему ну, на другие гипотезы. То, что, да, мы вот, сейчас на январь-февраль планируем определенные гипотезы. У нас будет какой-то факт, да, то есть он будет там отличаться, чем мы планировали, там, в большую или меньшую сторону. Желательно, чтобы uh -huh. в больше. Потом мы можем, по, ну, по ходу накидывать новые гипотезы, да, и их внедрять, в, ну, и смотреть, как это на отчетность влияет. Uh -huh. вот. Ну, или вообще там все снести и что-то другое, да, там, запланировать. Ну, база у ну, да. нас останется отчетность и, и вот ну, отслеживание всего этого дела. Ну да, ну да. Ну, все, давай, хорошо, Ладно, пошел. Тоже все, супер. Да, давай тогда на связи, Серега, рад, что это. В принципе, нормально все получается, хорошо идем. Давай, иди и ну, ешь. Я знаю, что я. Давай, пока